16 января в американском штате Мичиган вблизи города Детройта было зафиксировано падение метеорита. Об этом заявила пресс-служба Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов Америки. Ранее 7 января с подобным явлением столкнулись и жители Республики Татарстан. Редакция Univer News уже сообщала об этом событии в одном из своих выпусков. Загадочную голубую вспышку тогда могли наблюдать жители Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги и других городов и сел. они состояли, то есть вещественный состав. Можно сопоставить его, разумеется, с тем явлением, которое было, было зафиксировано около наверных челнов. И тогда я хочу сказать следующее, что..